Mm. Так, отлично. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте, Мариночка. О, все, у нас получается, да? Здравствуйте, Марин. Смотрите, у вас там должен быть звук, звук. Всё, отлично. Ага. отлично. Все. Доброго. Ага. Да, доброго. Так, еще секундочку, я сейчас открою. Шпаргалку куда буду подглядывать и все и я ваша хорошо так так вот тут у меня шпаргалка я такая со шпаргалками со школы и тоже хорошо школе тоже со шпаргалками так, так. нет нет вот это все все отлично теперь все хорошо так у меня нормальный свет меня нормально видно да все в порядке хорошо. хорошо да вот отлично отлично ага. хорошо так сегодня мы с вами я буду писать еще за вами то что вы мне будете говорить да то что мы будем разбирать чтобы потом можно было перечитать Значит, нужно а, сейчас первое, что сделать, выбрать а, героя и антигероя. Да? То есть герой и злодей сказочный. Хорошо. Угу. Так, сейчас я больше страничек оставлю. Угу. Выбирайте, Мариночка. Угу. А они пола должны быть? Ну Герои. вот как вам больше кажется, как вам больше кажется? Тут, в принципе, вот от того, какого пола вам хочется выбрать, зависит тоже очень много. Поэтому вот как душа подсказывает, так выбирайте. А я вам потом скажу, что это значит, какую-то информацию несет. Так, ну, герой Елена Премудрая угу, хорошо. Премудрая. Так, антигерой, соловей-разбойник. Ага. Хорошо. Ну, то, что у вас мужчина и женщина выбраны, это говорит о том, что у вас все-таки есть гармония между мужской и женской энергией, потому что часто женщины выбирают двух мужских героев. И это и... говорит, что там мужественности на всех коней, на всех... И на все избы это, вообще хватит. Это у меня есть, но я как бы осознанно уже смотрю, чтобы все-таки женскую больше так развивать и женское тоже работать, потому что я гей, у меня достаточно. Ну да, мы все такие. Нас просто воспитали так в Советском Союзе. Говорили, что женщина — это такой же мужчина. И мы с такими программами, заложенными в голову, уже с детства росли, поэтому... Это, это нормально. Немного. То есть э, из-за этого и проблемы, да, что мы мужественные и притягиваем женственных мужчин. Вот из-за этого все проблемы, все статистики такие, что столько браков распадается, что это, ну, одна из таких самых важных причин, наверное. Потому что под одной крышей два мужчины не могут быть. Они да. ссорятся. У меня да. у одной девушки муж из бывших военников на пенсии сейчас и вот она тоже такая вот с железными и он ей говорит я знаю почему мы с тобой ссоримся мы с тобой власть делим да есть такой у меня сейчас тоже появился мужчина в жизни он такой очень такой сильный характерный и ему на стычке тоже происходит когда у меня там вылазит там я сам я сама вернее я сам там ух работаем мы работаем да да да но это когда в отношениях это очень классно потому что мужчина наше зеркало если мы mm -hmm. относимся к этому именно так что опа ага, мужчина со мной вот так поступил ну-ка ну-ка как это про меня да? раскопала как это про меня отработала раз опять в паре очень быстро отрабатываемся то есть я допустим до мужа отрабатывалась в практиках уже много лет и у меня не было такого mm -hmm. движения как сейчас то mm -hmm. есть вот чуть что-то коса насажение, опа, отрабатываюсь, опа, отрабатываюсь. Mm -hmm. И все. Не дает там работаем. Да, с мужчинами очень быстро удается вот отработаться, увидеть вот это все. Потому что врага можем победить только когда он для нас очевиден. Пока он mm -hmm. не очевиден, пока мы думаем, это мне показалось, то оно как бы где-то управляет нами и продолжает управлять. Да? Поэтому. Так, хорошо. Mm -hmm. Значит, первый вопрос. Что у нас думает о любви и отношениях Елена Премудрая? Ой, на то она и Премудрая, что у нее все как раз гармонично. Она знает, как служить мужчине, то есть это о верности, это о служении мужчине. Она, но она смелая тоже достаточно, то есть если что, она может там постоять mm -hmm. за себя, то есть у нее нету прям, что она такая не этот... Если там муж ушел поход, она может там и по хозяйству какие-то дела решать. То есть она владеет навыками, ну, как хозяйки настоящие. Mm -hmm. а, она, но я не скажу, что она кроткая совсем, что прям как снегурочка, там, глазки пол. То есть она может постоять за себя тоже, если чувствует какую-то несправедливость. То есть она может смело об этом сказать, то есть постоять за себя она может, mm -mm. она может вовремя там приласкать мужа, если видит там мужчин там разгневанный какой-то там, сделать там что, как все, знает, как наладить лад в семье, скажем так, то есть она какая-то еще и ведунья, mm -mm. то есть атмосферу в доме, -то она создает, ну соответственно, это, конечно, идеал, а! вот. Ну, это классно, классно. помедленнее, помедленнее, то я записываю. Значит, постоять за себя, приласкать мужа, и что там дальше было? то есть. А, ведунья, ага, наладить лад. Да, как управлять состоянием семьи, скажем так, настроением. То есть она может справляться и со своими эмоциями, то есть. И также ну, на других как-то воздействовать, чтобы все, Влад, выносить. Естественно, она не лезет впереди мужчины. Она, скажем так, не совсем позади, рядом больше. Вот. Где-то в каких-то, как соратники, можно сказать. Ну и мудрость, это женская мудрость. Для меня это где-то так сказать мужу, чтобы он услышал так ее и огласил, как будто это своя мысль. Ага. А вы у меня были на курсе, как задавать вопросы мужчине? Я нет, на курсе не была. Нет, а, то классный да. курс, вот как раз такой, что делаешь так, а мужчина потом говорит, думает, что это его мысль была. Вот как а, раз да. вот так фразы выстраиваются. Такой вот, такой хоровод из фраз вообще супер просто. Надо тогда вам да, это, это, скинуть информацию умение, по курсу. Да, умение владения своей речью, да, то есть это такое очень важное. Это такой важный инструмент, потому что это вот, да. это самая важная защита для женщины, потому что пистолет не будешь с собой носить, автомат не будешь с собой носить, саблю тоже не будешь с собой носить, а ну, речь никто у тебя отобрать не может. Ты взяла и сказала, как моя мама говорила в детстве, ты за словом в карман не лазаешь, и, конечно я понимаю mm -hmm. смысл фразы даже с маленькой девочки и вот сейчас конечно дошла до определенных таких моментов которые на любом языке вы построите фразы то есть вот по этим моментам которые я объясняю и uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, хорошо теперь значит у yeah, нас yeah. что у нас думает о любви и отношениях Соловей разбойник словей разбойником одинокий им, ему не нужно никого, скажем, там, наверное, очень много какого-то презрения к людям, много, наверное, ненависти какой-то, он вообще не признает правил, не признает власти, он сам власть и закон, и, соответственно, исходя из этого, он сам творит. Ну, больше, скажем, разрушает, потому что... Он не может что-то создавать хорошего и исходя из своей внутренней вот этой какой-то ненависти, обиды, он так он больше разрушает. Вот. Mm -hmm. а, значит, поскольку создает, то он тогда забирает то, что ему нужно. Mm -hmm. А любви, ну, у него нету любви. Угу. это там Любовь не признают. Угу. Смотрите, а как это теперь вот все вместе о вас? Вот и Елена Премудрая, и Соловей Разбойник. Вот как это все вместе про вас? Потому что сейчас вы рассказали две стороны медали своего подсознания, глубины своего подсознания. То есть там есть и плюс, и минус, и ресурсные плюсы, и ресурсный минус, да, скажем так. И вот сейчас вот приравняйте к себе. Приравняйте к себе. Вот сейчас все, что вы сказали, я вам прочитаю, значит, про Елену Премудрую. Все гармонично, знает, как служить мужчине, верность смелая, по хозяйству может решать, не скажу, что она кроткая, может постоять за себя, приласкать мужа ведунья, поладить, наладить лад в семье и со своими эмоциями на других воздействовать, не лезет вперед мужчины, как соратники, да? И вот Соловей-разбойник одинокий, не нужно никого, много презрения к людям, не признает власть, закон, не, не, ненависть и обида заставляют разрушать, забирает то, что ему нужно, нету любви, любовь не признает. Ну, как бы вкратце, да? То есть, смотрите, это внутри вас, вот эти две стороны медали живут и управляют вами. То есть вот сейчас, если вы осознаете это, и, и принимаете как, да, это часть меня, которая мною управляет, да, то mm -hmm. вы уже э, начинаете понимать, с чем работать. Mm -hmm. То есть с одной стороны mm -hmm. вы вот э, такая идеальная, классная, да, а с другой стороны есть где-то еще какие-то обиды, какие-то желания разрушать, желание забирать, mm -hmm. получать. Да? Yeah. Ну, без любви, да, то есть это где-то по ощущениям, пока, скажем так, Елена Прекрасная, это процентов, ну, 40 вот так вот идет, а Соловья-разбойника там больше 60, ну, где-то 60 процентов, то есть пока еще преобладает вот это. Вот, то есть я сейчас вступила в отношения и как бы вот очень сильно мне надо это прорабатывать и, ну, разбираю, прорабатываю, вижу, угу. чтобы то есть это даже препятствует мне сейчас открыть сердце по полу, да. потому что вроде так, ну, что сердце... на самом деле ага, говорите, говорите. Так, да, так любить легко, а вот накладываются вот эти темные стороны, которые к человеку, к мужчине отношения как через фильтр какой-то пропускают ага. и вносят свои, нет, не хочу, я там вот это, нужно все разрушить, вот, это, вот эта теневая сторона, вот этот соловей разбойник, он как бы бежит от отношений, делает так, чтобы от него сбежали, и вот, и все, такая вот, идет uh работа. -huh. Смотрите, uh -huh. сердце открывается практиками, закрывается оно само, mm -hmm. легко, хлоп, и закрылось, а открывать нужно практиками. И захлопывается оно от любой обиды, от любого некомфортного состояния. То есть очень легко. И потом один раз научиться его открывать на практике, да? Один раз научиться открывать его на практике и все. Вы потом уже будете чувствовать: опа, захлопнулась дела опять поделаю эту практику, открыла. Потому что когда сердце открыто, у нас женское тепло идет из него, и всем вокруг комфортно, как мы захлопнулись рядом с женщиной некомфортно то есть это прям да. зима, зима зима наступает никому не комфортно поэтому этот момент нужно посмотреть продумать это уже очень... как следует и если останавливает вот это вот как бы негативная часть да, вас ее просто тоже надо прорабатывать ну, это уже как бы можно на другую сессию договориться, mm -hmm. чтобы можно даже в, в стиле сказка-коучинга проработать это э, очень легко получается. Некоторые говорят, то образа не вижу, то еще что-то. Со сказкой очень легко увидеть образ и очень легко представить mm -hmm. какую-то ситуацию, которая э, улучшает нас. То есть это можно. Ну, идем дальше пока что, да? Хорошо. То есть вот пока вот эту, эта часть вас, пока вы ее не трансформируете, пока вы ее не перепрограммируете, она будет влиять на вас, она будет вас подталкивать на поступки, на слова. Вы потом будете думать, да зачем я это сказала? А так работает а, вот эта вот составляющая, архетипы они еще называются. Да? А в христианской религии называются демоны и бесы. Да? бестелесные да то есть это бестелесное mm -hmm. uh, убеждение которое нами управляет вот так вот можно сказать да? так ладно идем это дальше mm -hmm. что у нас думает елена премудрая про самореализацию um, ну вообще елена премудрая она уже самодостаточная какая-то. Вот у нее есть какой такой накопленный житейский опыт, что она, мне кажется, как в любой сфере может быть как-то так ярко проявиться. В общем-то, если ну, углубиться. То есть э, на первом месте у нее, конечно, соратничество с мужем, с мужчиной. Mm -hmm. а, и это что-то да вот у нее по ощущениям свое тоже может быть то есть какой-то может быть это связано с творчеством какой-то вот творить что-то такое создавать которое там украшать ну, что-то дарит людям mm -hmm. вот такой вот. она творческая вот так вот. Mm -hmm. Хорошо. А тогда ну, что он да, думает? Ну, как... угу. Соловей разбойник, что думает? Про самореализацию. Самореализацию. Ну, самореализацию он думает, что он реализован на своих этих похождениях, ему ничего не надо, он такой этот. Без дома, без семьи, тут поживет, тут поживет, то есть э, ни к чему не привязывается, ему, в общем-то, как перекати поле такое. Mm -hmm. Он не задумывается о таких вещей. Ему достаточно прожить день сегодня и сейчас, и как а дальше, что будет, то будет. Mm -hmm. А как это про вас? Я очень долго, ну вот сейчас у меня такой есть, что поскольку у меня очень много солнца в гороскопе, я как-то не любила долго сидеть на одном месте, чем-то одним заниматься, ну и тоже так как-то покаталась туда-сюда, то есть и там попробую, и там попробую, в общем-то это, скажем так, ни к чему, углубленно не шла к чему-то одному. Вот сейчас а, уже настал такой период, что я как на нулевой какой-то, ну не нулевой, но может быть, на единичке, где-то на двоечке, скажем так, и думаю, куда бы вот так вот углубить свое внимание, где проявиться так вот по полной, потому что чувствую и потенциал есть, и уже заложена какая-то житейская мудрость, и а, вот хочется это реализовать, то есть вот смотрю, куда бы это все вот направить. Скажем, созидательное русло, где я могу uh -huh. проявиться, чтобы uh -huh. это было ну, украсить мир, скажем так, что-то доброе сделать, как-то какой-то след после себя ставить. Uh -huh. Ну, смотрите, Марин, вот самореализация женская самореализация это самореализация как мать, самореализация как сестра, самореализация как дочь, да? самореализация как на работе профессионал да или мастер своего дела это mm -hmm. все тоже самореализация не только хобби и, и, и с, с, с, жена это тоже самореализация как жена то есть это как отдельная профессия mm -hmm. и Здесь э, очень важно к этому подходить и смотрите вот у вас тоже разбойник соловей разбойник э, ре реализовывает да, э, что вот как бы все реализовано все как есть все так и надо да. То есть, и вот, скорее всего, в голове такой раздрайв. Э, пойду чем получусь, а может быть, не надо. Да? Ну да. Угу. Есть, вот да, нужно да. знать, кто дает совет. Да? Если Елена Премудрая, то, скорее всего, совет стоит слушаться. А если все-таки Соловей дает совет, то тут стоит задуматься, а нужно ли его советы исполнять. Да? То есть к чему это ведет? К одиночеству, к тому, что денег толком нету. У, у, у любых разбойников закрывается карма да то есть все что крадут они у себя крадут в конце концов потому что в тонком плане у них все равно да. все это, вселенная то что а, они украли и вернет тем людям у которых украли да? а Дорonta. у них только ухудшается ухудшается карма поэтому здесь вот стоит вот об этом задуматься. Так, ну что, следующее. Следующее да. у нас, что думает Елена а, Премудрая о деньгах или про деньги, да? Деньги для нее какой-то такой легкий поток, который всегда есть. То есть, в общем, через творчество, через какую-то ну, легкую женскую силу вот так вот они приходят. То есть mm -hmm. она знает, что у нее есть мужчина, который заботится о ней, то есть и она как помогает ему в этом, то есть вместе в этом финансовом потоке как-то растут. То есть она через, пропуская через мужчину свою женскую силу, помогает расти этому потоку, то есть финансовому благосостоянию. Mm -hmm. вот. а соловей разбойник, он просто сколько есть сегодня, как бы так особо. Сегодня выпало ему там чего-то там, украсть, забрать там какую-то там денежку, ехо-хо, живем и радуемся. То есть он, как бы, может быть, и мечтал ограбить там короля, но понимает, что поскольку он один, он справиться с этим не может. Ну и так вот по мелочи скитается. Мой ну, прекрасный там дом, полный мы скажем так, и добро, и хозяйство, и еда, соответственно, закрома. В смысле с в порядке. Угу. Хорошо. Так, ну смотрите, вот к отношениям тоже имеет, к отношениям с мужчинами тоже имеет серьезные отношения то как мы относимся к деньгам да? mm -hmm. вот с одной стороны но ну, и там и там у вас в принципе такое легкое отношение к деньгам то есть есть и хорошо там да нету ну чего-нибудь придумаем да то есть в принципе mm -hmm. и тут легкий поток и тут вы что выпало то выпало радуемся то есть и там и там с радостью относитесь к деньгам в принципе нормальная ситуация это должно давать хорошего уровня мужчину, достаточно финансового, то есть голодранцев вообще даже не рассматривайте. Это mm -hmm. и солнце, если вы говорите сильное солнце, то это, в принципе, способности руководителя, способности вести свой собственный бизнес. Это нужно mm -hmm. хорошо рассматривать эти моменты mm -hmm. в карте, yes. да? То есть, если там никаких да. повреждений нету у солнца, если он в хорошем доме стоит, ему там комфортно, то в большом градусе, да, вы говорите, солнце, много солнца. Да. Это. Угу. У меня тоже в самом большом градусе Солнца. Ну, я у вас, да, делаю консультацию. Помню, вы мне поговорили, что мы похожи там чем-то по солнцу. Там. Угу. То есть к финансам у вас вот этот момент, просто для себя отметьте, что есть у вас возможность двигать какой-то свой бизнес. То есть потенциал есть такой. Поэтому да. вы, может быть, обдумайте, может быть, к той работе, которая есть, какое-то хобби, которое может приносить деньги. Сейчас тоже в интернете есть всякие тренинги, помогающие в этом развиваться. Может, стоит у -у -у. хотя бы на бесплатный формат сначала пойти, посмотреть, что там можно сделать. И... По вашим каким-то любимым делам, да? Mm -hmm. Так, ну что, следующее у нас. Трудности и кризисы. Что у нас думает Елена Премудрая про трудности и кризисы? Mm -hmm. Она думает, что трудности и кризисы, они необходимы для роста, то есть преодолевать без какого-то, скажем, такого внутреннего напряжения сильного, то есть, ну да, есть что-то такое пришло, какая-то ситуация, принять ее спокойно, скажем, без этих всяких истерик, без драм и рассмотреть, проработать, ну и двигаться дальше, то есть, в общем, как часть роста принимается. Вот у Соловья разбойника это же прям все. Плохо-плохо-плохо, соска плохо, плохо. зеленая, депрессия, mm -hmm. какое-то зализывание ран. Все, все печальненько, потом как-то отлежаться где-то в норке, потом может как-то выходить, нос показывать потихоньку-потихоньку. То есть это очень так все печальненько происходит. Mm -hmm. Такие у вас две противоположности, вообще просто. Да, это точно. Вот э, если рассматривать по э, ресурсному состоянию, да, вот Елена Премудрая, она ресурсная, в самой сказке она ресурсная, да, то есть это такой э, достаточно хороший уровень финансовый дает, а Соловей-разбойник такой под вопросом, но, скорее всего, он тоже ресурсный, потому что все равно, наверное, они там э, есть кого грабить-то, да, в сказке. Ну, да. Вряд ли он да. там на последние деньги живет. То есть здесь э, вот этот момент тоже дает ресурсность. Это говорит о том, что и мужчину вам нужно ресурсного, и вы сами как ресурсный человек. То есть, это важно, допустим, если свой бизнес или вот свое хобби, которое должно приносить э, денег, да, то здесь э, mm -hmm. нужно рассматривать, что это очень ресурсный вариант. Очень mm -hmm. ресурсный вариант. Я, ну, я вот так вижу, да, то есть, как бы. Бывают какие-то ага. там э, нересурсные герои, да, а у вас оба ресурсных, да, несмотря на то, что Соловей там может и переживать и все такое. Ну, наверняка, если уже там какую-то большую сумму ограбили, то вряд ну, ли он ее, да, да, он, он ее где-то там закопает, и в нужный момент нужно взять оттуда. Угу. В общем-то, да. Так, хорошо. хорошо. Неудачи в жизни теперь у нас идут. Неудачи в жизни. Что думает Елена э, премудрая про неудачи в жизни? Елена премудрая. Ну да, что-то не получилось. А вот сейчас вот прям столкнулась там с чем-то, что вообще никак нет И так и так попробуешь. Хорошо, то есть может быть даже на какое-то время это там что-то отложить. Mm -hmm. а, да, спокойиться, подумать и, скажем, утро, вечер, утро-вечер, скажем mm -hmm. так, на свежем рассмотреть по-другому, принять какое-то, может быть, нестандартное решение, которое mm -hmm. ну, как-то по-другому решать задачу, то есть и так и так рассматриваются разные варианты, то есть это не принимается как вообще как ну, все вообще все уже закончилось, то есть это как mm -hmm. опять же как точка роста, то есть возможность проработать и, ну, что-то новое придумать, что-то, может быть, из этой ситуации другой вылез. Хорошо. А, а соловей-разбойник солов... тогда -то, что думает ну, о неудачах? Ну, досадно, обидно, там что-то не получилось. Ну да, как, может быть, там, скажем, компашей своей в идет, так это что-то там... Угу. Чалица, ну достаточно он такой наглый же товарищи, смелый, в общем, у него там много что отчаянный такой, ну такой. А была не была и пошел дальше. Опять. То есть какой-то другой. Ну то есть он достаточно прямиллионерно решает он, там, задачу. У него нет там как бы так, как бы так подумать. То есть, ну, так идем там новый объект, там выбираем и со всей своей силушкой хорошо хорошо так ну что в принципе тоже нормальное адекватное понимание да что не получилось отложить подумать успокоиться и, и вот то что соловей разбойник вы сейчас говорите за запою идет потом легче ему становится а как у вас в этом направлении как это про вас ну, такие были как бы минуты, что действительно там надо было как-то запить горюшку, скажем так, что-то такое, какие-то моменты по-мужскому, там, э, пожаловаться, поплакать, там, потом, mm -hmm. в общем-то, э, опять как птица-феникс, и вперед, дальше двигаться, там, то есть по другому, в общем-то, как-то это меня спасало в жизни, можно сказать. Mm -hmm. То есть это, конечно, были моменты, это, конечно, в каких-то местах это не по-женски, скажем так. Ну, женщины там, там молиться, лучше помолиться, это как больше такого. Там, ну, это уже продвинутые женщины. Большинство у нас начинают с того, что пойдем с подружкой попьем вина или там что-то. Ну, это, это, это да, нормальное это состояние. Период, да, там, напиться, это... забыться... Времена Кали-Юги, ну, когда думаем, что вот здесь мы можем найти решение. А это, наоборот, тупик, конечно, mm -hmm. и в нем mm -hmm. никакого решения нет. Но я могу сказать, что у меня тоже в молодости были такие mm -hmm. моменты, mm -hmm. когда я думала, что в этом есть выход. Mm -hmm. Но выхода нет. На утро проснешь, mm -hmm. голова mm -hmm. болит, и нужно решать. И те, которые накопились, нерешенные, и уже новые наваливаются какие-то задачи. Mm -hmm. И все это... Конечно, к этому моменту, да, нужно отнестись, просто обдумать для себя, что выгоднее, да, то есть на самом деле молиться, вот на первый взгляд кажется, как мой муж-атеист говорит, ну и что, какой результат от того, что ты молишься, да? а для меня очень много очевидных вещей, которые со мной происходят, и э, до того, как я э, не молилась, да, когда я не молилась, со мной не происходило столько чудес и столько хорошего то есть mm -hmm. вот, этот, вот этот момент э, для меня очевиден, а для атеиста нету, то есть здесь mm -hmm. сначала мы начинаем это видеть, а потом происходят чудеса, да? или как бы сначала мы идем в веру, э, ну допустим это есть, да? вот то есть если хотя бы вот mm -hmm. так да. человек может mm -hmm. подумать, то есть не то, что я верю, а вот ну допустим это есть, mm -hmm. то есть мы не можем видеть там допустим какие-то простые примеры, да, там интернет, мы не можем его видеть, да, но если мы не заплатили, то сразу видно, что интернет отключили, но мы его не можем пощупать, не можем увидеть глазом, да, то есть это какие-то волны, телефон, как мы сейчас разговариваем, расскажи нам там 20 с лишним лет назад, что мы будем по, по телефону без провода разговаривать, да, и где хочешь, мы бы, наверное, не поверили, да, то есть тоже казалось бы, это невозможным какой-то какой фантастикой, да, поэтому... Здесь вот эти моменты тоже э, обдумать, и когда они очевидны, то с ними легче работать. Ну, смотрите, э, Марин, значит, что в вашей ситуации э, важно переосознать, да? Э, ну, во-первых, можно поработать с вашим соловьем-разбойником, все-таки что-то для него э, придумать, да? потом вот по мужественности я тоже вижу что надо есть еще с чем поработать потому что мужчина даже если пришел хороший мужчина достойный он рядом с мужественной женщиной станет женственным это прям вот да, закон сразу закон. То есть себя прокачивать, да. прокачивать, делать практики каждый день. Не то, что там один раз сделать практику. Нет, у каждого уникальная ситуация. Кому-то реально достаточно один раз сделать, и они уже включились в новое состояние и могут э, себя вести уже в женских энергиях. А кому-то нужно 50 практик сделать чтобы почувствовать где да. у нас да. вот этот включатель да. Да? потому что я тоже mm -hmm. когда вот иду на сессию или веду вебинар пишу посты я включаю мужскую энергию потому что из женской энергии меня мужественные женщины не услышат просто не услышат mm -hmm. А с мужем я не могу из мужественных энергий общаться потому что у меня сразу найдет на, напряжение даже mm -hmm. такой пример mm -hmm. муж у меня настаивал чтобы я купила джинсы то есть я ходила в платьюшках, когда мы познакомились, уже, наверное, лет 5 я серебристы mm -hmm. даже не покупала. И он настаивал, что вот все в брючках ходят, мне тоже надо, чтобы ты в брючках ходила. И я все-таки купила брючки, и первое, что я заметила, что я сразу командую. Вот mm -hmm. он ведет машину, я рядом сижу, я ему говорю, смотри, не промахнись, смотри, не знаю, что. И хотя в, юб, в юбочке я спокойно сидела и не дергалась. А вот включается даже одежда, включает нас уже в другое состояние. Поэтому здесь очень важно понимать, где у нас какое состояние, из какого состояния мы сказали вот эту фразу, из какого состояния мы сделали вот такой поступок. Mm -hmm. То есть, когда мы это можем анализировать, когда mm -hmm. мы это осознаем и понимаем, то э, уже легче вот это включать-выключать. Да? То есть там за рулем лучше все-таки мужская энергия, больше будет логики, больше будет внимания. Да? Женщина ⁇ это что-то расслабленное такое, что-то э, такое, доверяющая миру, доверяющая мужу, да там доверяющая ситуации. И за рулем такое невозможно. То есть за рулем очень важно, чтобы была логика. Ой, какая красавица. Или красавец кто? Красавец. красавец. Да, у меня тоже красавец, но не пришел сегодня со мной поэтому логику включаем по необходимости на работе иногда тоже нужно включить логику иначе в женских расслабленных энергиях просто в кучу голову не соберешь и не поймешь что надо делать вот нету как бы логики логике не хватает да? но когда мы пришли домой мы выключаем всю эту логику и включаем женскую энергию расслабляемся потому что в этот момент женщина наполняется энергией если мы постоянно напряжены мы остаемся без энергии вот у меня там сегодня сторис, mm -hmm. я э, повесила сторис, у меня такой инсайт произошел, что все вокруг нас может быть ресурсом и может быть, наоборот, забирающим с нас ресурс. Ну, то есть будет еще продолжение mm -hmm. этого сториса, но интересная такая мысль mm -hmm. пришла. И она пришла в виде инсайта. Да, я ее mm -hmm. себе в, в дневник ежедневный, который пишу, записала, да, что mm -hmm. такое прям на, ощущ, на ощущениях эмоций, да, вот. Не просто мне кто-то сказал вот эту фразу, а вот именно я это почувствовала. То есть это как новый уровень этой фразы открылся для меня. И это очень-очень круто. Просто понимаешь уже, как организовать свой дом, чтобы все было ресурсами. Чтобы куда я не глянула, везде ресурсы, ресурсы, ресурсы. Но у меня и так много ресурсов, но можно их увеличить. Да? То есть, кроме того, что мы получаем в практиках ресурсы, ресурсы. еще можно окружить себя этими ресурсами. Да? Допустим, букет цветов для женщины — это наполнение ресурсом. Подарки — это нормально, когда женщина получает подарки mm -hmm. и радуется этому. Это тоже ресурсы. И э, все, что вокруг нас — солнце, небо, звезды, э, природа, погода, свежий воздух — все это ресурсы, да? То есть... Вот у вот вот это... нас прям настоящие пенсионские морозы. Морозы? У минус двадцать Минус 26. Прям аж скрипит снег. Вечером в магазин сходила так. Ух". Ну классно, такой скрип снега. Но это же не все время бывает. Да, То раз, есть, здесь нужно впитать себя, вот прям впитывать в себя. Вот это вот ощущение скрип, скрипучего снега. Потому что Это очень-очень классно. Это тоже такой опыт э -э позитивный. Ну, я тоже не очень люблю холод, но вот сейчас я уже, наверное, не могу себя мерзлячкой назвать, потому что у нас там, в лучшем случае, наверное, внутри дома плюс, плюс 16 бывает. Это когда вот солнышко светит, когда чуть-чуть включили какой-нибудь электрический обогреватель, а так даже меньше, 12 бывает, поэтому э, муж просто, наверное, не, знаю, не А мне пришлось подстраиваться, то есть для начала первый год для меня был ужасным. Вообще в Испании первый год, первая зима была ужасно, потом подстроилась. Поэтому сейчас, наверное, один год какой-то я ездила в Россию на неделю, и зимой нужно было поехать, там тренинг один был, и отопление. Я не могла уснуть. У меня потело лицо, и я не могла уснуть. Это было... И я скидывала одеяло, и пижамка у меня тоненькая была, и, и все равно мне было жарко, некомфортно, ужасно, и я... Говорила, боже, как даже назад вернуть свой дом, чтобы у меня было плюс 12, как я уже привыкла. То есть организм привыкает не быстро, Мне ушли годы, наверное, на то, чтобы привычку, чтобы комфортно себя чувствовать, но тем не менее. Так, хорошо, значит, Мариночка, как результат, давайте подведем. Что вы для Понялись. себя вынесли? Что вы для себя осознали вот из, из сегодняшней нашей встречи? Что вы для себя почувствовали? Вот именно почувствовали? Вообще интересно было рассмотреть себя с точки зрения именно сказочных героев, потому что они как-то все равно близки по духу. Все-таки mm -hmm. мы воспитывались на сказках. Потому что одно дело, когда в тренингах там по-другому, как ты себя там смотришь светлые, темные стороны. То есть они выглядят на самом деле как-то ужаснее, чем в реальности. А стороны сказочных героев, они как-то более такие, ну, легче воспринимаются, что ли, осознают mm -hmm. что да, тут вот так, да. то есть не так все это драматично, если бы по-другому это сказать, там, у меня там mm -hmm. темная моя часть, там, разрушительная такая прям, что... Прямо сразу, ну, я когда работаю с этим, то есть это вообще все прям плохо-плохо, и тоска накатывает. А тут как-то вот с точки зрения, это как-то больше, наверное, какой-то как ресурс получается, что, uh -huh. да, есть такой, с этим поработать, наверное, ну, как-то полегче, что ли, по, действительно, может, какую-то сказку, игру премию, там что ли, какие-то такие образы приходят, что uh -huh. не так все драматично, психологически там. Это как там психотерапевт, вот То есть mm -hmm. надо как-то с точки зрения игры воспринять. Да, я еще вижу, что, вот, э -э э -э что... баланс брать-давать вам тоже нужно от -э отработать хорошо. Потому что вот э -э все-таки негативный герой хочет отобрать, да. Если там Елена Прекрасная хочет дать, служить мужу, да, там все как бы гармонично, нормально, но вот все-таки проскакивает вот да, этот, который хочет отобрать, то есть это где-то значит, да, еще нету осознания внутри, в глубине, то есть оно может быть внешне есть, но вот именно с глубиной поработать, что э, все-таки то, что мы хотим отобрать, да, это, ну, неправильно. То есть мы это будем терять в большем размере. То есть все, что мы взяли mm -hmm. не свое, мы в сто крат дадим своим ресурсам. Да? То есть это невыгодно. Mm -hmm. Поэтому все-таки нужно поработать соловьем разбойником, чтобы вот это вот желание взять было только в гармонии, только не, не то, что совсем mm -hmm. не было желания взять а только в гармонии mm -hmm. и как знаете у меня тоже мудрая одна ну, у меня много мудрых подружек одна у меня здесь в Испании которая там уже 70 чем-то лет и она говорит если ты хочешь чтобы тебя уважали уважай других если ты хочешь чтобы тебя любили люби других да? то есть здесь вот этот mm -hmm. вот бомеранг вот этот вот закон природы который то что мы хотим э, получить мы должны сначала дать то есть здесь в отношениях этот же закон работает mm -hmm. этот же все, что мы даем, мы никогда не потеряем. Написано в Талмуте. Да? То есть это в мудрых книгах, в священных книгах написано. Все, что мы отдали, мы не потеряем. То есть никогда не останемся без куска хлеба, если мы кого-то накормили да, хотя бы раз в жизни. И если мы кому-то отдали одежду, мы никогда не останемся без одежды. Да, то есть, если мы кого-то там подвезли на машине, никогда у нас не будет такого в жизни, что вот нам надо куда-то поехать, и, на, и у нас нет машины, и никто нас не подвезет. То есть, обязательно mm -hmm. все это бумерангом возвращается в нашу жизнь. И здесь вот этот закон нужно применять в отношениях, что, чтобы соловья-разбойника да, переделать немножко, перетрансформировать, чтобы он, наоборот, хотел дать. Mm -hmm. Тогда его карма не ухудшается. Mm -hmm. да, то есть сначала даем, потом берем. Не сначала берем, потом даем. Mm -hmm. А наоборот, yeah, да, да. сначала дали, потом берем. Но обязательно берем, потому что у женщины есть очень такое, что вот в любых отношениях сразу начинают. Мужчина там еще э, ни предложение никакое не сделал, она уже к нему приехала домой, уже все перемыла, носки перегладила, шнурки постирала, там, да, уже это, же, кушать наготовила. И вот сидит, ждет, что ее сейчас скажут, ой, какая молодец. А он не говорит. Да, там. То есть mm -hmm. вот эти вот моменты тоже здесь пересматривать. Наверное, ощущается, что такое возможно и в вашем, в вашем случае. Да? То есть здесь, наоборот, ну, да. если дала, то сразу брать. А если нечего взять, да, то есть человек не реагирует, не видит ценности, с него не возьмешь. Ну, там, где нету, оттуда не возьмешь, говорят в Испании. Поэтому с мужчинами нужно этот момент очень четко отрабатывать очень четко, то есть они многие атеисты, им не видно никакой энергии, и они не понимают, что женщина дает им энергию жизненную свою. Yes. То есть, yes. то есть yes. жизнь yes. женщин, которые прожили всю жизнь несчастных с мужем, да, там муж пил, допустим, там бил, еще что-то, у них жизни короткие. Или yes. та, э, психологически травмировал, да, то есть приходил, говорил плохие слова ругал на ровном месте еще что-то и у женщин короткие жизни то есть они там очень коротко живут если женщина счастливо прожила с мужем у нее жизнь длинная и у мужа длинная. то есть это ну, статистика показывает вот эти примеры поэтому очень важно чтобы мы должны женщины сгармонизировать вот эти наши отношения чтобы баланс был не было в одни ворота да, футбол в одни ворота это но ну, никому не нужно и э, чаще всего женщины вкладываются больше. А потом ждут, что мужчина женится, а мужчина не женится, не женится, не женится, не женится. Она потом говорит, слушай, ну а когда ты на меня жениться, ты собираешься? Он говорит, да я вообще не собираюсь. То есть она и, живет и, в ожиданиях, и она в конечном итоге начинает уже превращаться в такую фурию, которую э, лучше не трогать, да? которая выхватывает саблю, махать начинает сразу. Да? То есть это конфликтные ситуации начинаются. Лучше на берегу договариваться. Лучше с мужчинами mm. вести переговоры на берегу, а как он хотел бы, а как можно было бы, а как что. Mm. Вот это вот, вот это вот все-все-все должно быть правильным. Ну да, вот у меня сейчас, потому что мы еще не в официальном браке, то есть мы уже сделали там по поднародным, скажем так, окручивание. в общем-то, как он, там, ты моя жена, но я вот все равно чувствую, что как, ну, я еще не жена, в общем-то. Да. Мы там уже начали Как вы сделали, вот, там, как Какие уже, как, вот там, то есть как бы, но внутри я чувствую все равно неуверенность, у меня вот это вот как будто бы... Марин, а, а, повторите, пожалуйста, не поняла, что сделали. А, окручиванием, то есть это по русским народным традициям, там судьбица ведет, который соединяет там вокруг дерева такой обряд. Общем, ага. По народным традициям, скажем. Ага. Но у меня внутри вот из-за этого, может, еще нету такого, что мужчина меня прям до конца довел, там, фамилию поменял, поэтому он не понимает, почему я там нервничаю, там, скажем, все, но у меня нет такого чувства защищенности, там, расслабленность из-за этого. Ага. Я не могу, как будто бы давать, что ли, как будто чувствую, он меня забирать больше, я да. такая чувствую, выжитый лимон, что мне хочется бежать от него, там, закрываться, там, как-то, ну, уходить прям буквально из дома, потому что чувствую переизбыток вот этого идет, вот. Это Изумность. надо обязательно переговоры вести, это нужно уметь, конечно, mm -hmm. переговоры вести, быть в том состоянии, чтобы это не привести к конфликту, не кричать, не использовать прямолинейности, сарказм или критику, да, то есть донести это вот в таком формате, что mm -hmm. вот мне вот от такого поступка некомфортно, от такого поступка некомфортно, я не чувствую себя защищенной, для меня это очень важно, очень ценно. И э, давай все это обсудим, сядем, вот хорошо обсудим, что я тебе скажу, что я хочу, а ты мне скажешь, что можешь и что не можешь, и мы тогда из этого всего будем уже двигаться дальше, как мы будем дальше э, строить наши отношения, или, может быть, вообще не будем строить отношения, да, то есть, чтобы я понимала, какие мысли у тебя чтобы ты понимал, какие мысли у меня, то есть, э, и вот это нужно выбрать какой-то, может быть, даже вечер, ужин при свечах какой-то, может быть, постараться там вот mm -hmm. по красивому mm -hmm. делать, или какое-то место красивое выбрать и загадать ему, сказать, вот давай закажи там, пожалуйста, там в ресторане место какое-нибудь спокойное, чтобы не сильно громкая музыка была, или mm -hmm. можно все это дома делать сейчас в да? то, что не всегда в ресторан пойдешь может быть заказать из какого-то ресторана какую-то вкусную еду чтобы вот это шло на позитивных энергиях чтобы изначально прям вот расслабиться довериться друг другу да сказать давай вот такой доверительный вечер мне очень нужен ну и фразы конечно нужно строить чтобы донести до мужчины у них реально другой язык вот мы строим фразу как мы понимаем а они не понимают у них нету э, интуиции да у них нету такого органа который дает им интуицию матка называется поэтому им нас часто не понять поэтому до мужчины нужно доносить как вот маленькому ребенку объяснять на понятном языке иначе не поймет и спокойным голосом естественно да чтобы не было никакого не ни давления не манипулирования не ни критики ничего только константация факта что чтобы я чувствовала себя счастливой, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Давай решим. Если ты это можешь мне дать, мы с тобой продолжаем. Просто будем подстраиваться друг под друга. Если ты не можешь мне дать э, чувство защищенности, да, вот это, то э, я буду искать другого мужчину, потому что мне уже столько лет, уже, mm -hmm. можно сказать, 18 исполнилось, э, и я больше не хочу сидеть в песочнице, играть mm -hmm. в пирожки. Да? То есть уже хочется да. мужчину, который готов со мной идти до конца жизни, навсегда, на совсем, одного и навсегда, чтобы я о нем заботилась, чтобы он обо мне заботился, чтобы и подарки были не только на 8 марта, день рождения, а и без праздника тоже были подарки, чтобы цветы были там время от времени, которые наполняют меня, потому что женщину нужно наполнять, это как батарейку в телефоне, если не наполнил, завтра разговаривать не получится ни с кем, да? То есть с женщиной yeah. точно так же. Ее можно оставить без батарейки, но потом себе дороже, потому что женщина потом становится, э, гневается, да, злится, обижается, напрягается, да, и это хуже. Если женщина включает все мужские энергии, мужчина проиграл, все. Он любой бой mm -hmm. проиграет, потому что пока mm -hmm. женщину лучше держать в миролюбивом, в миролюбивой форме. Вот это выгодно mm -hmm. любому мужчине. Как только женщина не в миролюбимой форме, всем некомфортно. Ну да, конечно. Угу. Это... Так что э, вот так, э, Марин, почему-то чуть Елена и вас не назвала премудрой, да? Ну, и Елена премудрой на самом деле чувствуется. Да, да, чувствуется, чувствуется. Есть такое. Но вот любовь к себе и вот эти вот манеры, женственность нужно в себе раскрывать. Чтобы была вот эта вот играючесть, да, то есть с мужчинами не удается договориться просто, вот как мы между женщинами, там, давай вот так сделаем или вот так сделаем, да. С мужчинами приходится mm -hmm. играть, играть вот, иногда даже в дурочку играть. Mm -hmm. Некоторые женщины мне говорят, ну не хочу дурочкой прикидываться, mm -hmm. ну ты тогда с ним не договоришься. То есть если вот ты раз там расплакалась, mm -hmm. все, у мужчины включается защитник, он тебя хочет защищать, заботиться, да. А если ты ему говоришь вот так, в формате руки в боки, да, и все равно на каком ухе у тебя тюбетейка, он не услышит. Он не услышит, потому что нам все равно не удается выйти на уровень мужчины, даже если мы мужественные, мы все равно ниже мужчины. То есть он не, нас не слышит, это редкие исключения женщин, когда есть талант донести информацию до мужчины. То есть у нее есть такие способности, там, в натальной карте и так далее, да, что доносит, но это очень мало таких женщин. Чаще всего да. женщина может только игрой, играть в женственность. Ай, я переживаю, ай, я расстроилась, ай, я чувствую себя некомфортно, ай, мне здесь неудобно, мне здесь не нравится, давай прекратим наше свидание. Или какие-то вот такие женские штучки, которые мы играем. Да? Вот, ну, пока вот в мужских энергиях мы реально чувствуем, что я играю, что я придуряюсь, да, вот. Э, Но ну, как только мы переходим в женскую энергию, ну, у него это, все да? это сложно, там, у него нужно, чтобы использовать. Не слышно было, прервалась связь. Ну, там сразу выключает, что им манипулируют, и а там сразу оборона. Ну, Сейчас конечно, не мужчины не тоже не получили не опыт, это. и иногда не сильно позитивный опыт. И с манипуляцией нужно очень аккуратно, потому что э, все уже знают вот эту детскую манипуляцию, которую мужчины используют э, или женщины используют. да. Э, большинство уже знают, то есть они уже развелись с предыдущим партнером только из-за каких-то таких моментов с манипуляциями. Mm -hmm. Поэтому здесь нужно манипуляцию очень грамотную скажем так высокого уровня когда он не чувствует давление но пошел и сделал то что вам нужно здесь определенные трюки они простые они там когда их уже изучила думаешь и мое как все просто но если бы я не пошла на курс не выучила это то я бы и не знала что такое возможно а сейчас вот после такого курса <музык> смотрю уже фильмы допустим даже какие-то даже вот пересматривала фильм летучая мышь. Знаете такой, да? Mm -hmm. Потом эти опереты Сильва. Вот там очень много они говорят, то есть вот эти вот э, господа они получали образование и в том числе как коммуницировать, как говорить, как правильно построить фразу, чтобы э, mm -hmm. оппоненту сказать на его языке выгоды. То есть если она говорит мужу mm -hmm. или муж говорит жене или он там даже не только адвокаты, то есть просто получали образование, они знали, как разговаривать с другим человеком, чтобы преподнести так, чтобы человек захотел делать. А человек, когда может захотеть делать? Только когда ему выгодно. То есть, когда ему объяснили в словах его выгоду, также с мужчиной. То есть, у мужчин одна выгода, у нас, у женщин другая выгода, потому что разные природы. И mm -hmm. если мы это понимаем, какая выгода у мужчины, mm -hmm. и говорим на его языке выгоды, то все, он пошел и сделал, и не нужно ни давить, ни кричать, ничего, абсолютно. Очень комфортно и мягко mm -hmm. все получается в дипломатической да. форме женской. Этому учиться и учиться, действительно. О, ага. Да, дипломатическая. Да. да, да, да, то есть женщина это по природе своей вода. Да? Вода, mm -hmm. которая везде проложит путь. Она обойдет гору, обойдет и пройдет. Точно так же мы должны э, в своей речи, в своей коммуникациях с мужчинами общаться. Мужчины, они более упертые, более логики, более вот гора такая вот гора-гора. Жена должна обойти эту гору и mm. плыть, куда ей надо, найти вот этот вот обход. А мы сейчас, в мужественных энергиях, мы сейчас тоже горы. Вот гора с горой никогда не сойдется. Поэтому и столько у нас статистики, что мужчины и женщины не могут найти общий язык, что разводятся, что э, не находят друг друга, остаются в одиночестве. Поэтому здесь это очень важно. Законы природы никто отменить не может. Да. Кому не удается их отменить? Поэтому э, тоже иногда девушки говорят, вот любите меня такой, какая есть. Ну, смысл. Ну, будут любить. Издалека. Да будут любить издалека, да. а близко уже никто не подойдет, потому что рядом с такой некомфортно. Так что... Хорошо, Мариночка. Так, ну я думаю, что это было полезное озарения, инсайты, да? Благодарю вас за то, что вы согласились сниматься. Это тоже для меня очень ценно, потому что далеко не все девушки хотят сниматься, а мне хотелось бы донести все-таки до других как это все происходит на такой да, сессии. Да? То есть это Такое... очень интересно. На примере другого можем понять. Как, когда живой пример, как можно описать то, что происходит. Да, в глубине. Работа. В глубине именно то, что для нас не очевидно. Да, однозначно. Это, причем это же для ответственности. ответственности же тоже искренности. То есть ты, ну, идешь, если тебе нужно получить какой-то результат, ты открываешься, то есть это uh -huh. тоже людям ценность какую-то приносит. Да. Если ты уж работаешь, чтобы быть честным по отношению к тебе, в первую очередь. Uh -huh. Что, ну да, вот показать на свет, что ну, такая пушистая белая, как хочешь сказать, что такие там тебе, там живут демоны, там и все да, прочее. Да, ну, и... сама, самая угорит. большая проблема у людей, что они думают, вот я такая хорошая, я такая красивая. А <связывая> вот, ну, это мужчины плохие, да? А как раз mm -hmm. внутри мы находим вот эти вот болото со всякими там yeah, да, которые, с которыми надо работать. Потому что, не, как вот, мне нравится тоже, да, не, не решает всего красота, да? все-таки это... Красота, да, важная, но вот из статистики ко мне приходят одни красивые женщины. Почему? Mm -hmm. Потому что те, которые осознают себя как некрасивую, да, они уже какие-то другие свои внутренние качества раскрыли, которыми можно привлечь мужчину. А женщина, которая считает себя красивой, все, это знак стоп, знак стоп я красивая, я выйду замуж. Да. И остальные свои качества внутренние, она где-то там в глубине хранит и не достает. А мужчинам, ну там еще в 20 лет, да, красота нужна. А уже сейчас больше мудрость играет роль, наша женская мудрость играет больше роли, чем красота. То есть если мы в себе раскрыли вот эту мудрость, она где-то там есть, спит, ее просто надо включить, да? И когда мы ее включили, то все складывается. Все Надо, очень техники теперь прокачивать и Елену Премудрую. Да, да, да. Раскрывать Конечно. себе Елену Премудрую. И, вы же какой-то курс у нас проходили платный, Марин, да? Нет, я смотрела какие-то вебинары у вас, так периодически смотрю. Девишники только, да? Да, девишники. А. Ну, ну тогда хорошо. вам стоит подумать о, о том, чтобы пойти на платный формат. Вот у нас сейчас будет интенсив, мы сейчас пошли посты уже с сегодняшнего дня. Мы вас будем приглашать на интенсив mm -hmm. рейки там первую и вторую ступеньку а, да, рейки. долине Рейки, да, а, то есть это тоже а такой а инструмент, рейки. который а, незаменим, то есть он все время будет в ваших руках, да, вот, вы его в любой есть, момент есть, да, посвящение это было давным-давно, то есть это надо просто у меня как раз сегодня встретил мастера, который мне посвящал, я говорю, вот я только под, про вас подумала, что надо вернуться просто к этим стокам, которые уже есть внутри на самом деле, включать угу. А какую как вы получали Усу, усуи классику? Классическая, по-моему. Классическая. Да. А я кундалини буду давать. Классическая у меня тоже есть э, рейки, но в этот раз на интенсиве будет кундалини. кундалини. А но, знаете, кундалини кундалини, знаете, чем мне больше нравится? На начальном этапе для новичков кундалини mm -hmm. легче, чем уссуи, потому что Усу, и там идет со знаками, которые надо начертить в воздухе или на клиенте, или на себе mm -hmm. там, да. А здесь без mm -hmm. знаков. Mm -hmm. Да, Здесь только призвала энергию mm -hmm. и наполнила mm -hmm. то, что тебе надо. И во многих моментах вот дома важно это все использовать. То есть очень важно. Ну, я вас mm -hmm. приглашаю, потому что у нас будут очень доступные цены, очень доступные цены, так что Понаблюдайте за постами, когда там нужно будет записаться, когда там уже будет открыто окно продаж. Я вас приглашаю обязательно Хорошо. поучаствовать в этом интенсиве. Он всего будет двухдневный интенсив, то есть и цена будет очень доступная. Угу. Хорошо, благодарю. Хорошо. Буду следить ну, за да. да, все тогда, Марина, если какие-то вопросы возникают, пишите, не стесняйтесь. Хорошо, да. хорошо рада И, была. Посмотреть. Да, тоже вас рада была увидеть. Да. И увидимся Спасибо. в следующих программах. Да, Пока -пока. всех благ вам. Угу. Благодарю. Все вам тоже. Пусть, пусть ваши отношения сладятся. Угу. Аминь. До свидания. Все.